И снова здравствуйте! Всех приветствую на покерном канале. И сегодня я буду делиться своей э, стратегией игры. Будем играть 50-50. Э, дело в том, что бывает, э, смотрю, в комментариях пишут, что стратегия не прибыльная. Но ну, давайте сейчас я продемонстрирую заново опять, как нужно играть именно 50-50. Потому что МТТ, покер, э, турниры по покеру... Там отличие идет немножко. Вроде бы карты одинаковые, но игра другая. Поэтому смотрим, запоминаем, пишем в комментариях, что непонятно, буду рассказывать, отвечать. И сейчас я подробно буду uh, показывать uh, видео. Uh, играть мы будем в Poker Room на Poker Stars. И давайте начнем, в принципе, uh, откроем наш Poker Room. Так, вот он наш пациент и приступим э, к ловле, так скажем, рыбы. Э, никаких у нас программ не будет. Нажимаем ⁇ Играть э, ⁇ Без всяких холда менеджеров, в принципе, э, э, стратегии или... Тактика игры, как вам удобно, она одинакова на протяжении несколько лет. Боин э, значения не имеет. Играете вы на 3,5 доллара, там 7 долларов и, там 50 долларов. Результат он один. Вы на дистанции будете иметь прибыль. Как это делается, сейчас мы будем рассказывать и вам показывать. Э, новички, конечно, наверное, все-таки будет это видео для новичков потому что очень сложно менять свою игру если вы уже опытный игрок это конечно от меня такая вот рекомендация может быть кому-то и легко но мне например тяжело меняться если что-то там уже какие-то фокусы я имею в своем запасе и друзья у нас открылся такой вот первый турнир пока что у меня не отмечены здесь регулярные игроки. Давайте регистрироваться дальше. И мы будем открывать 8 турниров. Потому что для меня играть 2 турнира или 4 это неинтересно и скучно. Значит, смотрите: ранняя стадия турнира, да, там по правилам игры, есть стадии турнира. Да. И есть такой чарт стартовых рук, да. Где написано, с какой позиции, на каких картах мы имеем право, вроде как, рекомендовано нам открываться. но в принципе, покер, он игра тем интереснее, что вы можете свою игру корректировать. Чарт стартовых рук, конечно, он нужен. И для начала, конечно, у меня он лежал вот здесь на рабочем столе, и я всегда смотрел, как же мне играть. О, вот здесь вот так, надо вот так. О, вот здесь вот так, надо вот так. Со временем я начал понимать, что можно свою игру подкорректировать И стили игры у игроков они разные И вот Туздама э, Рекомендую Открывать три больших блайнда В принципе стадия на хоть ранее 15-30 блайнда В принципе не так для нас они Скажем так убыточны Но агрессия тоже нужна в покере э, Так вот этот вроде Игрочок какой то он заметный Давайте я сейчас немножко Регов поищу Роллер. Uh, так, ладно, отвлеклись, да? Уберем то, что нам не нужно. 6-2, в принципе, будем просто играть чеком. Здесь такая карта, она, можно сказать, минусовая. И хотел бы обратить внимание, стиль игры. Стиль игры, он разный. Почитайте в интернете. Их порядка там 5, наверное, 6 там... Так, лак, маньяк, телефон там и так далее. Uh, у нас будет стиль лак, лузовый агрессивный стиль. Он мне больше подошел именно под эту дисциплину. Uh, под 50-50, где у нас, ну, здесь просто сбросим, uh, 10 игроков. Они все вот они вот, как перед нашими глазами. В отличие от турнирной сессии... У нас игроки не меняются, они постоянно и, в принципе, можно запомнить и увидеть как кто играет так немножечко для себя то есть все видно все перед нами опять же подтвержу. без всяких программ ну валет 3 здесь просто доставлю здесь нужно нам пятерка чтобы поймать свой стрит так ну по шансам банка 1 к 5 да так давайте доколем так все равно нам пятерка или пика по крайней мере ну мало вероятно что Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, пика пришла, но маловероятно, что у кого-то старший не будет, да, так сказать. 135 ставит, но здесь <sluch> может и фулл хаус. Но у меня тройка пиковая, она младшая, в принципе, я так подозреваю. Поэтому я буду сбрасывать. Мы не будем рисковать там сильно вкладываться в банк. Так, что хочу еще сказать. Захожу я на разные сайты, также смотрю видео. Ну, 5-6, давайте, в принципе, тоже рейзом зайдем. Э -э, люблю такую активную игру в данной, в данной стадии турнира. 5-6, да? Нам семерка нужна, но здесь, в принципе, три игрока нас заколили, поэтому ставить смысла нет, у кого-то что-то есть. Ну, судя по тому, как они ставят по 30 фишек, то, конечно, это такие хорошие игроки. Удобный. Нам нужна семерка. Желательно какая-нибудь бубовая шестерка. У нас еще шансы, если они по 30 будут ставить, то нам, конечно, выгодно. Так, еще один стол у нас открылся. Значит, нам надо 6, 5, 7. Ну, туз он, в принципе, я здесь брошу. Туз 3, вот он. Король 9 тут у нас. Так, давайте открывать следующий стол. Будем нажимать играть. И что я хотел сказать. Захожу я на разные сайты. Тоже смотрю видео по покеру разных игроков. И в принципе там такой есть покерный сленг. Люди его так умеют красиво высказывать свои мысли. 5-4 будем колировать. Вроде как говорят разные умные слова. Но особо иногда для меня сам смысл той игры которую они показывают я что-то не вижу что там что-то можно взять конечно всегда можно что-то с покера но я имею в виду, что люди знают покерный сленг но иногда бывает что играть в покер они слабенько ну отличие от меня что я не сильно там знаю определение разных там слов так, шесть дамы просто выбрасываю. А, недавно вот трипс а, от сета я вот различие Это опять же, спасибо в комментариях. А, немножко я тут ошибался. Так, тут 4 будем выбрасывать. А, ну, главное, что смысл вам будет понятен. Игры, если вы чуть-чуть знакомы. Поэтому смотрим и запоминаем и играем так что у нас тут гостей ага, надеюсь что регистрация будет быстро проходить 6 король ну просто сбросим пока что скучно два стола ну можно посмотреть как игроки мигают Как что-то как-то один думает другой отвечает 25 Uh, максимально открытие столов uh, доходило до 30 одновременно играя и в течение там скажем 3-4 часов я раньше как-то скажем плотненько сидел uh, ну до 3000 турниров у меня доходило в месяц сейчас конечно меньше играю в основном uh, по настроению как-то вот знаете так отлегло раньше бывало нравилось, как, как говорят психологи, первые пять лет вам нравится, потом как-то вот у вас отлегло. Вот у меня тоже вот отлегло, и поэтому по настроению играю сейчас в покер. А, сейчас а, так заинтересовала меня академия покер, там перевел туда часть своих денег, и а, то есть не в академию покер, а подписался там на сайте в академии покер и меня попросили вот тут на восьмерках зарегистрироваться и то есть на покер 8 8 я перевел часть своих денег и сейчас там вот э, начинаю осваивать свою тренировку шли обучение хочу посмотреть может быть ну дай бог чтоб они меня чему-то обучили научили поэтому пробую себя играть на восьмерках ну пока я по-честному сказать что Неудобный немножко рум, потому что, в принципе, всегда я играл на Покер Старс. И не сильно такое испытывал желание переходить, играть на какие-то другие румы. Ну, в связи с тем, что вроде как э, такой рейтинг, скажем, Академии Покер, наверное, растет. Или смотрю тоже видео, комментарии. Так, 9 валет, ну, по шансам банка давайте доколем. Много там просмотров, тоже как бы и дизлайков и лайков. Ну, вот я решил себе попробовать как-то так связать с ними свои отношения тут нам 9 валет треф нужно ничего не пришло ну просто чекаем и поэтому сейчас вот тоже тренируюсь я еще на восьмерках несколько видео, а там одно видео у меня на данный момент сейчас есть, но я буду выкладывать как у меня проходит немножко там конечно в плюсе там около 8 или 10 долларов я там пока что заработал ну надеюсь все пойдет удачно как-то адаптируйся э, на этот покеру и все будет прекрасно как э, они говорили что вам же не рум, вам же деньги нужны поэтому мол на восьмерках легче выявить, наверное, да, так два туз мы будем сбрасывать король 3 ничего нам не пришло и, и опять же э, кто Выбирает, кто хочет определиться На каком покер-руме ему играть Тоже есть такой рейтинг покер где В плане там От 0 до 10 Показатель Где кто играет Процент, прибыль, там, рейбек, Что там такое нет Ну что хочу сказать от себя От, от игрока-любителя скажем С большим стажем И в плане Покер-рума вот, трех восьмерок на данный момент, вот я же говорю, зарегистрирован. А, что я вообще слышал? Говорят, вот Покер Stars такой вот сильный Рум, богатый игроками, сильными игроками игроки акулы. То есть это такие сильные игроки. Есть рыбы, есть акулы. А, то есть есть там, скажем, караси, а есть... Я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. Так, десятки я буду колировать и... Не подошла нам десяточка. И что я вот слышал? Что вроде бы как вот на восьмерках меньше этих акул, значит, типа вероятность прибыли увеличится. Но, тем не менее, мое мнение такое, что те же самые игроки акулы, хорошие игроки, они, наверное, тоже думают, что там на восьмерках одна рыба. И давай туда регистрироваться. Uh, то есть я хочу сказать, что там также есть сильные игроки, которые играют в покер Те же самые с Академией Покер Ничего подобного, что там вот слабые игроки, их больше И вот мы сейчас на них там заработаем деньги uh, Ребят, в принципе, я думаю, что все одинаково Единственное, рум раскрученный или не раскрученный Вот Покер Старс, рум он раскрученный, известный во всем мире Сейчас иногда, я наверное видел рекламу 10 валет будем uh, делать 3 больших блайда. Рекламу вижу некоторых покер румов. Не буду говорить, каких. То есть я их не рекламирую, а просто что вот слышал о них. То есть они раскручивают. Будем наверное, такую вот продолжим ставку. Тут три будем выбрасывать. 3.10. Ну и лолин тут у нас просто сбросим. Так, давайте посмотрим, зарегистрированы ли мы. 5, 10 чек. 10 король будем выбрасывать здесь тоже мы будем выбрасывать а, суть в том чтобы раскрутить рум приглашаются разные регулярные игроки в плане того что вот у нас там такое такое называют имя играют там контракт он заключил и все туда сразу ринулись начали там играть там же вот опытные игроки такие перешли ну, Покер Старс, на мой взгляд, остается таким одним из единственных таких хороших, проверенных, богатых покер румов, где вы можете зарабатывать деньги. Конечно, нужно уметь играть. Опять же, самая главная особенность. Поэтому на первом месте у меня это PokerStars. Ну да, рекомендую, играйте, регистрируйтесь. Это немножко такой вот, у меня предисловие было. Давайте, значит, все-таки углубимся. У нас уже этот четвертый стол, я думаю, назревает 4 из 10 пока. Восьмерки будем калировать. Наша задача увеличивать свой банк фишек. От этого зависит премия по итогам турнира. Давайте ловим восьмерку свою. Нет, не поймали, но маловероятно, что у него там что-то будет, да? Ох, Бабанк. ну лабанк, ну, мы еще рано идти, у нас еще достаточно фишек, чтобы мы могли разыграться. 2.10. Наша задача сегодня побеждать, выигрывать, занимать места, увеличивать количество денег. Ну, медленно, медленно, конечно. идет регистрация хотя в принципе такие э, турниры фивки порядка около 10 лет уже неубиваемые такие турниры где большинство игроков любят в них поиграть и игра заканчивается когда остается 5 человека и распределяются 9 валет ну давайте заколем я 40 фишек я дадам но пока что мы не попадаем во флоп Uh, ничего страшного. Продолжаем. Так, две восьмерки, да, давайте, в принципе, будем три ББ делать. Так, что у нас тут по регам? Шура, откуда он? Украина. Так, где у нас тут. Кит, кит кит кит пока что девять короля восьмерка вот она наша восьмерка да но здесь две трефа опять же мы будем проставляться Девять. 9... 7, сбрасываю 39 здесь тоже буду сбрасывать хотя тут 300 фишек но у нас плохая карта была смысл нет просто так ее колить хотя в принципе есть какой-то шанс что мы могли бы забрать ну, так скажем победить этого игрока на таком мусоре но рисковать не стоит туз 3 будем выбрасывать Так, идем дальше. И у нас пятый стол. Давайте настройку сделаем. Так, так, так, так, так, так, так. Расположение столов. Такая вот хорошая функция. Если вы играете много столов, то вам стоит настроить их под себя. Вот 8 столов я сейчас сразу поставлю. 10 король. То же самое. 3 ББ. Но зачастую вам будут сбрасывать ты uh, король дам будем выбрасывать 5 валет тоже выбрасываем опять же 10 король 3 bb uh, дама король тоже самое uh, тут здесь uh, uh, как я вначале рассказывал смотрите позицию там было как так 24 фолд и 10 король фонтал у нас пошел даму мы поймали я имею тут здесь не имеет значения для меня в какой позиции просто играю агрессивно и приносит деньги но здесь слишком большой большой подъем был поэтому просто сброшу Сейчас посмотрим на чем он шестерка дашь с шестерок поймал на семерках он колет, но здесь, в принципе, такая тройка, такая веселая тройка здесь, я помню, по 30 фишек она ставила, когда банк там 400-500 был, поэтому, ну, э, как сказать, можно отметить игрока таким вот, не знаю, но я зеленый, зеленым цветом отмечал раньше, как прям такая супер рыба, которую можно играть, она в принципе всегда будет вам, наверное, проплачивать, но сейчас я просто разными значками отмечаю здесь, хотя у меня вот только один отмеченный, пока что больше я не припомню. Так, сейчас давайте мы поменяем стол на такой традиционный. 7-8 сбрасываю. И... У нас шестой будет стол. Сейчас я повеселее поставлю внешний вид стола. Темку-темку да, сейчас мы сменим. Классическая тема у нас вот такая будет. И сейчас у нас все будет нормально. Так, поехали. И у нас начинается экшн. 7 король. Да, вот так вот, более менее да, ничего не свербит, не искрит. 7 король одномасный будем играть. 9 туз будем выбрасывать. 4 валет тоже будем выбрасывать. А валет, дама, мы тоже будем выбрасывать. Я хотел зайти рейзом, но не получилось. То есть на рейс мы будем выбрасывать там, если которые хотели мы раньше руки зайти. Ну, валет 4, 7, король, так. Ну, есть у нас валет. Поставлю, наверное. 7, король, 2, 5. Один заколил. ладно чек тут или флеш так опять он ставит прилично ставить будем сбрасывать ну валет он меня просто сбросил потому что кикер слабый ну и тут могут у него там и дамы быть или какие-нибудь старшие карты так 2.8 одномастный будем играть 4.6 выбрасывать так так так 5 да мы тоже будем сбрасывать а, валет 8 тоже выбрасываем 28 одномасный я выброшу Туз восемь буду рейзом заходить. Алиса, ты что пришла, Алиса? Теперь да. А что? Да нет, нет ничто, я ж не вызывал. 5-5. 5-5 буду. 3 бб 10-2 сбрасывать. Пух, пух. Что, все попадали что ли? А, нет, ну сейчас будем пятерочку-пятерочку ловить. Ну, пятерочка. Так, здесь буду 10-4 черви тут ставить. Тут придется сбрасывать. Э, Валет 4 тоже fold. Туз дамы. Будем резом заходить. 180 фишек мы будем ставить. Король 8. Здесь мы попали. Прочекаю. Туз дама, да? Тузик есть. Это хорошо. Но он так с, прям помню плотненько ставит всегда. Поэтому мы тут тоже будем. Я сброшу здесь. Тут две дамы, три игрока короли вот она пошла наша игра как раз когда вы часто резите резите резите сбрасывайте сбрасывайте сбрасывайте и потом вам приходит монстр какие-нибудь на королях и кто-то может зайти под вас как хорошо Но здесь я буду пушить потому что вероятность так ставим 10 валет так 110 мы колем тут вероятность и стрит и флеша то есть много комбинаций поэтому 10 валет кажется мы агрессором были 42 выкидываем тройку буби 3 2 фолты здесь такой приличный подъем пошел не, не получилось у нас что-то добрать ну а тут туз валет я два больших блайнда буду ставить это тоже достаточно но хотя можно и 3 кто не боится ставим 3 так 9 10 так у нас что по столам получается 7 до да, стол 7 стол мы зарегились 64 тоже буду сбрасывать 63 тоже будет фолд а, дома 6 фолд туз 8 тоже рейс был от игрока по аллен посмотрим как будет играть нет не будет туз палет 5 4 туз 2 Так, мини рейс сделаем. туз палет опять два смысл заколить до да? 80 так 80 туз валет ладно сброшу не буду я рисковать 4 король еще поиграем тройка буду делать рейс так как мы ставили делали ставку здесь будем сбрасывать мы король 2 фолт тузы опять делаю свой стандартный рейс надеюсь кто-то волын пойдет За затишит так что у нас 6 ага вот он 7 8 человек 4 валет буду сбрасывать также хочу обратить внимание что а, бывают вот они ну, тут я буду пушить а, бывают переезды Насиль на сильно руке так 4-3 тут тоже ничего пока что нету. туз 5-9-6. 3-4-5. Тут мы даже ставить не будем, но здесь я делаю полно 3-9. Тройка у нас есть. Но она... 10 валет тоже буду рейсом заходить. Так, и у нас, друзья, надо 8 сейчас стол открыть. Давайте играть. Дама 6 буду выбрасывать, восьмерки калировать. Ну туз, король одномасный можно поднять. Сделать ререйс Никак в сет мы не попадем. 10 валет я. 9 валет да ну ладно сборошу так нам нужна десятка король тоже пойдет нам дама нужна король 10 нам нужен да и валет 4 Поймали мы даму, да. Так, дама туз, да, хорошо, хорошо. Да ладно, вы ладно, прям там заверещали, как, а Так, 2-3 будем калировать 6 король, будем заходить. Так, а что там было? А, сед-дам. Я что-то сначала не увидел, что дама пришла. 6 а, король, ну. Брали. Туз король буду калировать конечно, туз есть и э, будем выставляться. Туз король 7 нам надо. Да, повезло, конечно. Повезло у нас рыбачку. Так, 3.6. И, друзья, у нас восьмой стол открылся. Так, что у нас тут с 9? Девятка кол, тут у нас девятка не пришла, 6-7 выбрасываем. Здесь просто сбрасываться будем. 5 король будем выбрасывать. 2-3, девятка нам не пришла тоже тут. Тут тоже девятка сбрасываем, да? Так, и у нас, в принципе, такая вот стандартная игра, только нужно иметь понимание игры, во что вы играете. Сейчас у нас пришел вот туз валет, давайте посмотрим, как у нас будет разыграна наша рука. Туз валет я буду ставить три больших блайда, сейчас посмотрим, сколько игроков у нас захочет поиграть с нами. Вообще покер такая интересная игра. Увлекательная, азартная, поэтому аккуратнее. 6-2 буду ставить. Ага, вот Туз-9 Туз нам надо. я буду Туз дама, поймали мы даму с вами. Там сет четверок, Ну, в принципе, я здесь буду сбрасывать. Туз валет заняли мы седьмое место. В принципе, хочу сказать, что достойно так сыграно было. То есть без всяких переездов по карте. Ну, у нас количество фишек 920, бленд, 80 большой бленд, поэтому решил тоже пойти в Абанк. Так, отметим, что у нас. Давайте минус 1 пока что. Осталось 7 турниров. Посмотрим, что так это не то. Подкорректируем. 5-7 будем играть. Король 9. Да, мы 7. Четверки будем заходить. С рейза -то 7, Да, 7. Можно в принципе запушить. Почти 10 блайндов. Так, отбрасываем 9, 5. Четверка и туз 7. по банк. Туз 7. Да, вот так мы удвоились. Четверка нам нужна. 2-6. Выбрасываем. Туз 8 играем. 9-2 выбрасываем. Нам не приходит пока что четверка. 5-7. я здесь думаю поставить. Тут есть санс на флеш. 8 одномасный буду колировать здесь я наверно буду атаковать туз 8 есть у нас туз 4-9 но здесь так активно стоит поэтому просто буду выбрасывать здесь наверно поставлю я 10 выбрасывать буду. Да, вот тут друзья играли непонятно о чем. Два туза буду делать три большие блайнда. Давайте посмотрим, на чем играли друзья. Ну, вообще ни на чем практически. Ждали стрита, ждали сильные карты, поэтому нам повезло, мы забрали на свою девятку. И у нас тут вот они тузы. И забираем мы на тузах. Выгоняем. Выгнали просто. Иди отсюда, да, вот так. 10 король буду ставить. Не попадаем. пока хватит. Так, а у нас тут идет переезда так ту 6 буду выбрасывать дама валет сейчас мы будем заходить рейзом смотреть что у нас будет происходить и посмотрим кто у нас будет играть в этот раз дама валет 9 король сбрасывать буду так будет ли нас играть кто-то 73 в 25 думает долго думает что-то вот я не пойму для чего там так долго думать там пришло две карты у него сейчас время закончится дается на 60 секунд в этом турнире чтобы подумали но можно предположить если у него там 20 столов открыто, то можно долго думать. Но когда есть у тебя один стол открыт, ты долго думаешь, что это, конечно. Так, 6 король. Да, король будем рейзом Заходить. Девчонка, видите, она слилась. У нее очень большой стейк был. Порядка там. Ну, вот э -э э рек из Украины ее оседлал Так, у нас тут с Бразилии отсутствует. И вот тоже коротыши, то есть два коротыша. Король 7. Давайте зайдем одномасно. с валет буду тоже играть. Здесь тоже самое. Туз валет буду рейзом заходить. Да, не попали мы никуда. И здесь туз валет я, наверное, буду запушивать, друзья. И вальты буду ловить. Да что ты вот такой у нас удачный переезд произошел. Туз, туза словил у нас. С Украины. Так, 9 дам буду выбрасывать. Вот так вот он туза ловит. И мы. Здесь я буду запушивать. Девчонку надо выгонять, наверное хорошо она играла но ну, достаточно так тройку мы поймали 58 играем десятки запушиваем здесь мы тоже две двойки две двойки играем рейзом Да, прошли наши десятки тройкой заколю ага вот она регулярчик будем ставить и двойки тут подъем делает до да? три дама так король 4 буду сбрасывать хотел сказать что зря мы колировали здесь что-то я так немного не посмотрел на тройке играл я здесь 78 просто ничего не оказалось Так, здесь будем ставить мы были рейзером а, но нам повезло что у него ничего не оказалось как я хотел так отлично туз валет играем туз король тоже три больших блайна но здесь по шансам банка король 7 буду калировать и в принципе никуда не попадать но ну, это нормально так, король 7 туз король ререй сделает сброшу тоже 240 ставит. Ну, давайте за колю может быть туз дома тоже рейс 360 это уже с увеличением можно просто сбрасывать но тем более мы никуда не попали у нас тут один коротыш, два каратыша у нас тут есть, поэтому можно туз да, мы будем доставлять. Да. Ну, в принципе, они такие два коротыша и остались. Немножко коротыш другого каратыша подкрепил. Ну и вот так вот проходит у нас эти турниры. 7-9 тут буду сбрасывать валет триалын, туз три будут О, посмотрим, что там туст 3 надо ему. Да, вот мы в принципе занимаем четвертое место. Так, здесь я выброшу. 5-8 тоже выброшу. четвертое место за 2.53, да? Три валет. О, флеш нам доехал сразу. пол банка я так поставлю. Туз три. Так, за четвертое место у нас, друзья. Пятерка нам нужна. на четвертое место мы заработали два с половиной доллара закроем пока что у нас 11 дома 6 туз и буду рейзом и здесь тузы здесь в принципе all пошел будем переставлять тут тоже вставить все что есть ну там туз король какие-нибудь да туз туз да вот она ох друзья вот это развертка прошла ну, А я хотел сказать что вот у нас переехали туз король здесь был шестерки я не успел сказать что там так король валит давайте заколем но ну, нам повезло нам туз на ривере доехал у нас есть король здесь буду ставить и поэтому так удачно тут плюсанули. а 4000 с половины. Да, здесь придется сбрасывать, конечно, ставит он так активно, но не буду я играть так вот. Не играю я так, не буду я играть так. Из семерки тут колем, нам 7 нужно. Опана, не попали. Так, и вот он наш такой крылатый турнир, где мы так хорошо прям плюсик сыграли. Так, дама 9. А что, никто не ставил? Меня что ли все ждут? Ну, поставлю я, ладно. А, вальты. Девять а, дама. Бальты, давайте запушим. 10 валет там будет хорошо. А, десятки у нас пришли. Так. так. Бланда маленький еще здесь я буду валет король три больших бланда делать, но здесь все сбросились. Здесь я буду запушивать на пятерках. Ах, девятки. Пятерка нужна. Да, девятка пришла, увы, не, не повезло. король опять же будем рейзом заходить uh, вот, я брошу семь да вот король зашел нам король туз там что у тебя да вот тут full house Вальты, вальты там оказались. А, тут, конечно, такой вот странный розыгрыш идет. ну а, туз пришел, и тут флеш он ждал, я так думаю. Колю, тут здесь, да, но ну, там, в принципе, так я и предполагал. Десять дама, будем заходить рейзом. Да, ничего не получилось. Но зато мы впереди. И туз 9. Э -э здесь смысл запушить есть. Э -э никто не проявил агрессию, поэтому будем пихать. Да, вот инвалид пришел ему. И здесь мы проигрываем. Переехали нас. Заняли мы шестое место того у нас 2-1. Э, не в нашу пользу. Вот так у нас еще раз прошел наш переезд. Так, 2-300 у него было. Ну, там что-то. Шестерка есть. Был чек от игрока с Германии. Так, вот у нас. демонстрирую еще раз прошел переезд. Да? девятки буду заходить рейзом. Так, закроем. Да, мы тоже рейзен зайдем. Продолжим. Да, нет, у меня тут ничего. Все старшее. Итого у нас 5 турниров. 2-1. Да, решил сыграть. Переставлять буду. Тут релиз буду сбрасывать. Ну туз валет будем играть. Ту с будем играть. Вальта попадаем конечно туз валет туз валет очень замечательно ну, черви да. четверка есть 3 да. на четверку мы забрали И тут буду ререй сделать то же самое туз король рейс 7 сыграю ну, тут мы 4 тут я буду сбрасывать так туз 2 ну, тоже кол буду с 2 1 масло принципе хорошая рука двойка есть да что ты будешь делать опять у нас переезд опять друзья переезд восьмое место на двойке играл я и на ней выиграли да, друзья, вот так вот переезжают нас 4 стола. Осталось, в принципе, сильно рука была. Но, увы, не получилось пока показать вам такой вот экшена. Опять переехали. Так, Туз Король мы тут будем играть, конечно, калировать будем. Алын его из Великобритании. Не, не хочет он. Или кто зайдет в банк то а? Буду пушить туз король. Так, 8-6. Сбрасывать. Туз 3 валет 5. Так, и того у нас. 3-1. 3-1, друзья. Выигрывают знатоки. А, выигрывают игроки. Э, мы, наверное, как знаток, да? Поэтому знатоки проигрывают где когда есть помните шла раньше такая передача не знаю сейчас идет нет но что-то я ее особо не вижу 6-3 буду заходить колировать флоп нам не помог можно сказать поэтому просто чек делаем 310 фолт девятка девятка да девятка тоже плохая карта потому что у кого-то может быть валет вот 6-3 поможет. Не, ничего нам не помогло. Плюс 2 будем рейземы играть. у есть. Дама Валет Аллен. сыграю. Свалет семерки два восемь так туз 2 туз два туз есть Так, а здесь нам надо подниматься, что-то мне мы много слили. Стрит на стрит, да, смотрите. У нас 10 валет. Ну, там туз король, давай, туз валет. Нет, ничего. От девятки до короля. У одного стрит и от десятки до туза у другого стрит, стрит на стрит, короче. 3 выбрасываем, 10-7 выбрасываем, 7 король выбрасываем. Почти все выбрасываем. Так, а здесь нам надо как-то вот А, вот этот дружище, нас на да, чем-то переехал. А, вольтов наших, что ли. Да, вольтов он наших переехал. В принципе. Надо ему, наверное, сбросить. Так, тут спалет буду заходить. Тут я сделаю три больших блайнда туз валет будем подъемчик делать М -м -м -м. Дама пришла <музыка>